Я думаю, что все вы еще не лично, наверное, но работе уже немножко знаете, опытный специалист. Надеюсь, что придаст новый импульс нашей команде и те задачи, которые будут стать в следующем сезоне, постараемся решить. Ребят, рад видеть всю команду, каждого из вас лично. С кем-то я знаком лично, с кем-то довелось уже поработать в разные периоды, с кем-то будем знакомиться. Но в любом случае для меня... Скажем так, сейчас такое э, вдохновение быть вместе э, с большим клубом «Динамо Минск», вместе с вами начать этот путь наш совместный. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы мы э, те ожидания, которые перед нами особенно болельщики ждут, да вот чтобы мы их оправдывали. Это прежде всего мы не будем там громких заявлений сейчас делать, но в любом случае красивая игра, красивый футбол. Болельщика никогда не обманешь, поэтому он всегда чувствует это. И когда есть зрелищная игра, когда нету равнодушных на футбольном поле, да, футболисты на футбольном поле выходят и отдаются э, без остатка, даже бывают. Победы, поражения, ну даже, как говорится, поражение, поражения рознь. И даже бывают матчи, когда команда проигрывает, но никто не смеет камень в огород футболистов и команды бросить. Когда команда отдавалась, но ну, так сложилось, что э, где-то команда не достигла максимального успеха. Поэтому, конечно, наша задача как можно больше побед одерживать совместно, для того, чтобы двигаться к целям достигать чего-то значимого в нашей жизни, в нашей работе совместной. Вот. Ну а то, что Динамо Минск это большой клуб по нашим меркам белорусским, это никто не сомневается. И это важно помнить и, конечно, соответствовать этому. Поэтому, ребят, рад вас всех видеть. Не буду долго, как говорится, говорить. Давай, давай, давай, давай, Да, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай И да, хорошо, хорошо, Артем. И прочее сейчас предлагает. Передачу отдаем, когда он полнопороз открылся, тогда отдаем. Скоро, я! Я! Скоро, нога Смотри, смотри, Вот уже! Закрывай корпус! Я! Я! Дальше, чуть возьмите больше угол Что ему делать? multim斤 疼 worship 我们一起听音乐听音乐我们一起听音乐面调拍摄们一起 mail